Здравствуйте, с вами ваш любимый психолог Виталий Миллер И сегодня мы поговорим о злости Большинство людей говорят, что я не злюсь, я не злюсь, а сами прямо напряжены Злость это плохо, надо, чтобы люди тебя любили Но, к сожалению, это заблуждение что без злости можно выжить Агрессия, в принципе, основной инстинкт. Без нее Невозможно получить место под солнцем. Животные, прежде чем питаться и размножаться, должны получить место под этим солнцем, уметь его защитить потом. И поэтому агрессия является одним из важнейших инстинктов. Куда вы его денете? Научиться выражать свою агрессию в социально приемлемых формах. Не кричать, а именно выражать агрессию. Делиться своим раздражением. Если же вы этого не делаете, то ваши обиды, ваша злость начинает капать в ваш бидончик с вашей яростью. И рано или поздно он наполнится. Вроде бы здесь вы не отреагировали, в другом месте не отреагировали. Кто-то плечом толкнул, кто-то тележкой в супермаркете задел, кто-то на машине подрезал. А вы все такие, мух, кремень, приходит домой и там хватает просто искры, чтобы вы вспалили. Конечно же. Близкие могут, ну и даже должны воспринимать таким, какие вы есть. Но это все отговорки. Надо научиться выражать свою агрессию в тот момент, когда она рождается. А не переносить все это на своих близких. Пускай они же участвуют и, вы, и будут довольны этой жизнью, радуются вам. Поэтому научитесь проявлять свою агрессию в социально приемлемых формах. И граница других людей. И тогда в жизни наступит счастье. Наслаждайтесь им и будьте счастливы.